Да, всем привет, и мы опять играем в «E Сяду а да, вы не ошиблись. В прошлый раз мы победили этого... Ту-ту-ту-ту, ту ту ту Вот, ID нужно сохранить. А то вдруг я этот аккаунт просру. У нас есть вторая зеленая печать. Наверное, нам нужно взять вот это. А нет, равно. Прыжки, не я. У нас ниндзя кофега у меня палочка. А -а Ай ура мы его победили на на а, -а, -а, -а! о, -о, -о! Чего да не безумно Ой, я продумал давайте подъем к отшельнику и заберем на него оружие так. попробуем с косой его побить Магия, это нечестно. Так да как? Мы его не победим никогда такими темпами. Конечно. Даже с, даже с этой мачете мы его никак не можем победить. его невозможно победить он не приседает он не приседает Ладно, давайте этой фигней его побьем. Отшельник. Не, ну я понимаю. <звуки> Говно. <звуки> Говно собачье. Какая с кем-то я буду драться, если у всех тут все это? Испытание, турнир невозможно. Ну, ладно. Гадалка. понятно. Давайте ну, послушаем тут песню. здоровье противника восстанавливается со временем. Тебе это не помогло, разбой. А, него то есть восстанавливается у меня нет, да? Невидимый. А -а, а. а я его победил. Ты да, что, Валь? Где ты? Да я его не вижу. Невидимый. Ура! Ту -ту -ту. Господи, наконец-то. А почему нам недоступно-то это? Давайте тебе попробуем с этим мороженым победить отшельника. Так когда же ты, ты умрешь, давай, давай, давай. Так. Безумно все равно. Что в следующей серии уже будем? Сегодня. Еще не какой-то Shadow был, а поиск уровня. Поистик. Эти говно этого. Пока, короче.